Сегодня я покажу, как правильно готовить картофель по-деревенски. Мне дети очень любят такую картошку. Лохотки будет печь сейчас. Картошку сейчас порежу. Надо дольками резать ее вот так вот. Можно на 4 части, каждую картошку. В зависимости от ее размера. В таком плане. Но это можно еще раз. Все, как видно, я уже порезал. Готовить лучше, конечно, на пергаменте, но пергамент я не нашел. Пергамент закончился, поэтому готовим на фольге есть приправ, здесь самая лучшая паприка Паприку используем и соль Так, хотя много раз говорил, я делаю все на глаз соль на глаз немножко паприки сам я люблю конечно с красным перцем но дети говорят, что слишком остро Человек, когда жена, не, не любит такую картошку для турение жены. Ну, я думаю, соли вот шумненькой хватит. Папочки можно и побольше положить. На, сладкое. Так, перемешиваем. Надо было посудину побольше взять, конечно. Сейчас я, наверное, это исправлюсь и найду. Вот саму оптимальность можно потрясти. Так поделать. Вообще и полить маслом я все делаю, кстати у меня параллельная, включена сковородка, ой Фух. духовка нагревается до 180 градусов готовится это все минут 30-40 сначала на 180, но потом я не знаю почему-то многие так не делают, я нагреваю, уже готовлю в конце да, на 250 ну, минут 7 для хрустящей корочки иногда вращали включаю да. когда нагреваешь я кладу в духовку и ставлю не на 180 а на 250 несколько минут минут 5 и потом уже на 180 и в конце опять включаю на максимум получается очень здорово хрустящая корочка поболтать сюда еще можно передать переправу для картошки положить но у меня ее величине было и в конце, в конце уже вот насчет, ну, в конце я добавляю чеснок так, для аромата все теперь можно раскладывать аккуратно просто дольки причем с края лучше класть большие куски там больше нагревается а в центр брод маленький чтобы не сгорели опыт подсказывает опыт у меня большой в этом деле так аккуратно дольки за дольками Как я на многих видео повторял, я делаю все на глаз. Соль на глаз, перец на глаз. И, кстати, никогда меня не подводил. Очень редко, когда я его например. Так, сюда вот Крупные. Туда мелкие. Там я уже почти духовка нагрелась. Сюда лучше побольше масла, чтобы она была такая поджаристая. Вот это все я сюда вливаю. Сверху. И еще немножко маслица долью. Затей, такой картошки масла много не бывает, на самом деле. Только что можно на фольге она подгорает очень часто. На там все другое дело. Всё, теперь я включаю духовку на максимум минут на 5. И вот такая красивая картошка у нас получилась. Очень рекомендую. Попробовал к этому. Снаружи хрустящая корочка внутри мягкая вкусная картошка. Лучше подавать в соус. Ну, чеснока, еще можно было подавить, но я не стал.